Приветствую, друзья! На связи Остап Бондаренко и в этом видео мы с вами зарегистрируемся в проекте Ракетон для того, чтобы при переносе всей структуры в новый маркетинг из проекта Ракетон, вы попали в нашу команду. То есть мою команду либо команду, которая строится подо мной. Возможно, вам это видео передал мой партнер. Это без разницы. У вас у самого будет такая же страничка, это же видео, только ссылочки на регистрацию будут ваши. Итак, наша задача сейчас зарегистрироваться в Ракетоне, активировать себе месячную подписку в Ракетоне. Но вам не нужно, как раньше было, когда я начал регистрироваться, регистрировать криптовалюту Тон, разбираться с кошельками. Сейчас не нужно. Мы сейчас оплатим прямо с с карты я покажу, там немножко больше комиссии, чем если платить криптовалютой, Тон, но зато в будущем в маркетинге нам эта вся комиссия вернется, то есть мы многократно заработаем. Но те, кто сейчас активируется в нашей команде, те, кто зарегистрируется и активирует, получат мало того, что на один месяц доступ ко всем обучающим курсам, вы еще получите при переносе структуры сейчас с ракетона в новый маркетинг самые верхние, самые вкусные места нашей команде. То есть вы будете первыми, соответственно, под вас будет строиться структура и вас перенесут автоматически туда, если вы сейчас смотрите на предстарте. Сейчас я записываю на предстарте, поэтому давайте переходим к регистрации. Я зарегистрирован, но постараюсь показать вам, как это правильно нужно сделать. По ссылочке под видео, либо на страничке, либо под видео переходим. В данном случае я показываю в браузере Opera, вы можете в любом браузере. Здесь у нас открывается пригласитель. В данном случае здесь показан Ястап Бондаренко, но если вы перешли по ссылочке и у вас другой пригласитель, не обращаем внимания, потому что это партнер из моей команды уже также Сделал копию странички. Вы тоже эту копию получите, да? И вы уже под него регистрируетесь в мою команду. Здесь записываем имя, фамилию, пишите имейл, пишите свой телефон. Мы работаем с Телеграмом, поэтому в Телеграме вся идентификация идет по телефону. Здесь никто вам звонить не будет, но это нужно для привязки телеграм бота от проекта к вам. Понятно, да? Прописываем свой телефон, код страны, там плюс 7 Россия, плюс 3 Украина и так далее. Здесь придумываем пароль. Обязательно нажимаем «Я не робот» и нажимаем «Регистрация». Если придет подтверждение на почту, подтверждаем. Если нет, то вас сразу перебросят в кабинет. Итак, давайте теперь покажу, когда вы войдете в кабинет. Но ну, если нужно будет на почте подтвердить письмо, придет, подтвердите. По идее, вас должно перебросить ваш кабинет. Я нахожусь на разделе обучения. Здесь курсы. Вы после того, как активируете подписку, сможете получить к этим курсам доступ и их изучать. Это курсы реально от практиков хороших специалистов по разным направлениям деятельности. Вы много для себя полезного возьмете. Даже более того, я уже много для себя полезного взял, хотя в интернете с 2008 года. Сейчас у нас 2023 год. Итак, смотрите, нам необходимо быть на вкладке «Подписка». Вас, возможно, сразу перебросить на подписку. Возможно, нет, но я перехожу на вкладку «Подписка». И здесь «Доступ в Ракетон». Если хотите, можете нажать. Здесь у вас надо будет, вот у меня продлить, а у вас нужно будет активировать. В любом случае, чтобы здесь не было написано, мы нажимаем вот эту кнопочку. Это Rocketon MBA. Вы когда перешли по ссылочке вот под этой первой, это там, где мы обучение проходим. А также у нас есть еще второй сайт. Ракетон, ну сейчас вот так, Ракетон ПВ, он меняется здесь домен. Здесь именно вот мы будем активировать маркетинг, работать, зарабатывать деньги. И для того, чтобы не блокировался сайт постоянно Роскомнадзором, мы заводим людей на обучающий сайт. Он не блокируется никем. Регистрация проходит здесь. Но потом мы переходим по ссылочке, вот по этой, и те же самые данные, тот же самый логин и пароль вводим, попадая вот на этот сайт. И вот так как разделен сайт обучения регистрации сайтом заработка поэтому первый сайт не блокируется и нам очень просто регистрироваться вы сейчас можете легко зарегистрироваться здесь нажать в данном случае оплатитель, активировать неважно как у вас будет называться кнопочка можно если есть у вас тоны, это официальная криптовалюта telegram можете ей соответственно активировать если нету можете через metamask b20 активировать криптовалюта если есть у из либо другой какой-то либо можем картой. вот я большой из вас возможно еще с криптовалютой не имеет э, дело либо у вас нету и вам удобнее картой. нам нужно 10 тонн оплатить поэтому картой мы нажимаем оплатить и здесь конечно немножко больше с учетом комиссии здесь 2163 рубля мне показывает но с помощью комиссии сервиса это 2336 рублей примерно так там еще платежная система добавит я рассчитываю что где-то 2350 рублей будет оплата сейчас эта оплата будет ежемесячная, она будет когда-то меньше когда-то чуть больше но она дает вам доступ именно к к обучению, да, именно к заработку на партнерской программе, подтверждения. И еще в чем плюс, в том, что когда мы начинаем зарабатывать тоны в Ракетоне, мы можем оплачивать с внутреннего баланса тонами и уже не тратить деньги свои заработанные, да, то есть вот я, например, оплачиваю с тонов, но сейчас я показываю, как оплачивать, продлевать непосредственно с карты, чтобы показать всем, кто новичок приходит. Выбираю, нажимаю оплатить, меня перебрасывает на сервис оплаты, и я вижу, что 2163, даже немножко больше. Я вернулся обратно, нажимаю ⁇ Карта мир ⁇ здесь также убиваю свою почту, нажимаю ⁇ Оплатить ⁇ Так, меня перебросило, здесь другая карта, сумма к оплате. Сейчас поставлю на паузу, введу данные и оплачу на эту карту. Написано номер карты получателя «Сбербанк». Я вбил данные. Мне показывает, что Полина Алексеевна. Я указываю 2361 рубль. Также комиссия указана 0 рублей. «Перевести» 2361 рубль. Нажимаю «Да, перевести». Все, перевод доставлен. Вернуться на главную. И нажимаю здесь «Я оплатил». Со «Сбербанком» проблем нет. У меня карта «Мир». Итак, выполняется проверка. Отлично. Отлично. Мы нажимаем еще раз подписку. Нас перебросило, вы видели, в кабинет обратно. И смотрим, что здесь. Один месяц, 31 день. У нас есть. Можно продлить. Доступ закончится 14 мая в 18.04. Таким образом, я вам показал, что можно даже, хотя мы с тонами работаем криптовалютой, но можно даже активироваться вот таким простым способом. И теперь вы можете внизу перейти. Если я по ней нажму, я перейду на сайт. И здесь мы, в принципе... Вот, можем пойти посмотреть подписку. Также, видите, 14 мая закончится. Здесь у нас тоже есть обучение, но здесь уже обучение немножко другое как бы идет. Потом посмотрите, как здесь что есть у нас. И также здесь вы найдете своего куратора, это меня, предположим, или того партнера, под которым вы зашли из нашей же команды. Здесь у нас партнерская программа, вы можете посмотреть партнеры, какие у вас, вернее, как с ней работать. Можете посмотреть, моя команда, это ваша структура, когда под вами зарегистрируются партнеры и когда они будут активироваться. Вот видите, Павел Рака активировался, молодец, еще партнеры сейчас будут активироваться мои. Чтобы была галочка, и всех партнеров перенесут уже в новый маркетинг, в новую структуру, и, соответственно, они там станут в самые верхние места. Да? Но видите, у меня много партнеров, вы, возможно, если вы быстрее. Вот Павел он сейчас быстрее зарегистрировался, предположим, чем активируется, вот, предположим, Евгений. И все, Евгений под Павла станет, понимаете, в чем дело? И в новой структуре уже будете не так, а немножко по-другому. И будете выстроены. И вот на вкладке Игровые столы у нас вот эти столы, которые будут заполняться. Вот видите, вот у меня сколько стоит клонов, которые будут я заполнять, и они будут, то есть, вот сюда станете, потом еще кто-то еще. То есть, получается, я как бы вас буду продвигать. Видите? Вот у меня на каждом столе на каждом столе много клонов. Вот, вот эти уже заполнены. Тоже что-то получил, заработал. Также кого-то у своего клона могу куда-то под вас подставить и так далее. Но, в общем, об этом мы во всем разберемся позже. Сейчас самое главное, чтобы вы знали, вам надо зарегистрироваться, активировать подписку на один месяц. Вы тогда получите на этом сайте активацию себе. У вас сразу должен быть активирован первый стол. Если вы перейдете «Мои столы» и у вас первый стол не будет активирован, значит, на него надо будет нажать «Активировать». И он активируется. Здесь будет написано «Активировать стол». Нажмете, и он активируется. Но, по идее, должно все автоматически активироваться. Если что, активируете, никаких проблем. Поддержка. Нажмете вот сюда. И вопрос в чат можете задать вам поддержат, Помогут ответят на вопросы. Либо можете написать мне в чат поддержки, но ну, по проекту лучше писать к ним. Либо здесь вы найдете ссылку на чат. Наш чат, он будет вот здесь вот. Телеграм-чат для партнеров. Тоже можете задать свой вопрос. Итак, мы с вами зарегистрировались. Вы на первом сайте всегда будете находить обучение. А на втором сайте вы будете смотреть свою партнерскую структуру, заработок и так далее. И об этом мы подробнее попозже поговорим с вами. Перейдя на сайт Raketon MBA в обучение, можете просматривать курсы. Любой курс выбираете. Смотрите. Рекомендую вам посмотреть курс вот это введение в тон, потому что именно с криптовалютой тон то мы будем работать от администратора Николая Жаричева. И ссылки, мои ссылки, можете нажать, и здесь будут ваши ссылочки, по которым вы будете приглашать партнеров. Вот, и здесь ссылка на лендинг, то есть вы можете как приглашать? Вы можете приглашать, моя ссылка, скопировать вот здесь свою партнерскую ссылку, либо можете вести людей, приглашая прямо на подписные, на сайты. Таких сайтов будет 25 под каждое видео. Чтоб человек, например, ему интересна астрология, он хочет курс по астрологии, посмотреть, он должен зарегистрироваться, оплатить месячную подписку, и пожалуйста, заниматься астрологией и вот здоровье Как делать чат-ботов? Интересно вам делать чат-ботов? Пожалуйста. Криптовалютой разбираться ораторское искусство речь развивать пожалуйста психология денег законы денег и так далее еще будут добавляться здесь и на каждый лендинг вот ваша ссылочка вы ее даете человек на какой бы курс он не пришел его смотреть и с ним знакомиться он регистрируется когда он попадает под вас вот купить курс видите и все пожалуйста сейчас здесь это видео отключено потому что идут настройки да у нас все будет вот часто все доделывается переделывается николай сказал но вот так это все будет работать а вы будете приглашать вот по этой ссылке если менять вот на этом лейнинге ссылочку, как я показал как менять, то вы берете ее вот здесь, MBA. моя ссылка, скопировали, куда-то ее в блокнот вставили вот она, здесь ваш логин в проекте и соответственно, ее отдаете партнерам, либо прописываете в эту страничку. Здесь я ниже добавлю видео, как редактировать эту страницу. Будет видео, как полностью все здесь отредактировать. Итак, поздравляю вас, вы зарегистрировались в проекте, я показал, как активировать, показал, как получить доступ к курсу. Сейчас вам после регистрации нужно пройти, проверить, посмотреть, что все у вас было активно и переходите к презентации проекта Ракетон и смотрите дальше ниже видео, которые будут в нашем бесплатном курсе для партнеров. И ждем оповещения о старте нового маркетинга. Нас всех туда автоматически добавят. Зайдем Идем, посмотрим и отлично заработаем на старте.